Сегодня утром наткнулся на такой сайт, который называется Bitminer И решил в этом видео о нем рассказать Судя по всему, проект еще совсем новый Не удалось мне найти какую-то информацию, отзывы о нем Ну давайте, в общем, разберемся, что здесь интересно в этом проекте Как вы уже, наверное, поняли из за название сервис этот по заработку биткоинов причем вам не нужно здесь вводить никакую капчу. Все, что нужно будет сделать, это установить расширение, которое само будет зарабатывать сатоши. За одну минуту вам будет набегать 40 сатоши, а за сутки 60 тысяч. Давайте я вам покажу, что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать. Значит, вставляете сюда ваш биткоин кошелек. Поменять его будет нельзя, поэтому вставляйте тот, на который собираетесь выводить деньги. Нажимаем вот эту кнопку, попадаем в аккаунт и далее нужно будет установить расширение. Установить его можно в Google Chrome, Firefox и в Opera. Вот у меня Chrome. Нажимаем на эту стрелку, попадаем в магазин. гугловский магазин, да, и здесь нажимаем кнопку установить. Жмем установить расширение. Сейчас здесь у нас появится значок, вот как вы видите, и активируем наше расширение просто нажатием на его иконку. Вот видите. Открылось у нас расширение. У меня уже оно было установлено. Это я просто недавно удалил, чтобы вам показать. Вот видите, да, начисляются Сатоши довольно быстро. И в вашем аккаунте также начнут начисляться Сатоши. Вот здесь вы сможете увидеть свой баланс. Выводить можно от 100 тысяч. Вывод занимает от 1 до 2 часов. Вообще все, ну, не все, большинство. Ответ вы сможете найти вот в этом разделе. Если у вас есть переводчик в браузере, переведите и можете почитать. Значит, что еще здесь есть интересного? Есть апгрейд аккаунта. То есть вы можете прокачать свой аккаунт и зарабатывать больше. Ну, сейчас я вам покажу. Ну, вот есть такая кнопка апгрейд. Что мы здесь видим? Есть такие как бы три уровня. Да? Первый это V1.1, который стоит 1 миллион сатоши и дает прибыль 120 тысяч сатоши в день, то есть в два раза больше, чем на бесплатном уровне. Окупаемость при этом чуть меньше 10 дней. Второе уровень это V1.2, стоит он уже 10 миллионов Сатошей. дает доход 1,5 миллиона сатоши в день. И третий уровень, самый дорогой, стоит он 90 миллионов сатоши, доход 15 миллионов сатоши в день. Получается, что чем выше уровень, тем он быстрее окупается. И еще тут такая процент. Есть на сайте реферальная программа, да? На начальном уровне вы получаете процент от заработка рефералов, который составляет 20%. На первом уровне этот процент уже 30% на втором 40 и на самом высоком уровне 50. Покупать эти уровни или нет, решать уже вам. Помните, что проект долго не просуществует. Я думаю, протянет около месяца. Но вы можете зарабатывать такие неплохие, можно сказать, халявные деньги и на бесплатном уровне. Вот, в принципе, все, что хотел вам рассказать. Ссылка на этот сайт будет под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.